А чё, Ам... я я вот просто зашел, типа в игру и типа, а что мне дальше то делать? Мне сюда надо, да? Ам... Здрасте, здрасте. А у меня есть какие-то пароли? Алло. С Состояние инженера, хрен. Чего нахер? Чё так сложно? Алло. Где? Что? Чип. Какие нахрен чипы? Ой, бля, отлично, зашли, поиграли, хорошо. Сюда я могу пройти? Могу, слава богу. Кто? Вот ты, скотина, умри, тварь собачья. Сдохни. Я тебя сейчас на мыло разобью. Э -э -э. Слушай, я пошутил, вы серьезно ранены? Немного да погоди... Нет признаков жизни. Да ты проверь еще раз. Ага, я вот сюда шел, так... Установить Ха -ха. Ну давайте, вылазьте Ты не аптечка, я знаю На, тварь Стреляй в нее Стреляй в них Давай, молодец Хорошая турель Хорошая турель Молодец Вот этого еще, да Да Спасибо Одобряю Давай, один, один, один, один Я хотя бы попытался Отпереть Конечно, ты спрашиваешь Ты может Может ты кто кто кто посмел говорить со мной ты кружка точно нахер а можно я не буду с ними сражаться надеюсь что вы со мной тоже не особо хотите сражаться а давай сделаем вот так я возьму я это по-моему было шумно на тебя но они стреляют на Так, по-моему, это перебор. А можно мне как-то убрать мое оружие? Ты меня не видишь! Отстань! Отстань! Отстань! Отстань! Бежи, начать! Стоять на месте! Перезарядись быстрее! Де Там где-то... Второй! Ах ты, хватит! На! На! На! На! На! На! Ушатал одного! Ушатал одного! Тихо! Стоп! На-на-на-на-на-на-на-на-на-на! на на на на На-на-на-на-на! На-на-на-на! Тихо! Да не стрелять, не стрелять, не стрелять! Внимание. Стоять на месте! Внимание. Чё? А, жизни мало, жизни! Бросай гранату, М-заряд. Мне похер, за... бросай. Может убьет. Ты где, тварь? На, на. Внимание. Я... Я... Э, э, что? Чё ты свои щупальца достал? Да иди ты в баню! Дай ему вообще посрать на мои пули. А, ты тут какой-то бред, взрывчатый баллон. Ты ведь знаешь, что можно с ним сделать? Алло, привет, ты где? Не а, тебе. Давай давай. А, Нет, ты не здох. Э, прочность костюма. Ага, окей. Да какого ж хрена? делать <свеч> он тебе хп-шки восстанавливает. Ээээй, <свеч> Есть! Я его почти убил! Ты видел? Ты видел? Я его почти убил. Это почти сработало. Ты скотина, меня уже заколебал. Я подорвался на собственном бляха-балоде. Отлично. Лови! Бляха, боль! Да что такое? Да как костюм повредить Один хп остался, но ну еп твою мать. Ну смотри, он просто жарится и все. И я умираю. Мотоператор. Что это такое? Оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Да каким я сам квалифицированный инженер. Так, сломанный вин... Здрасте, а вам по какому? Доброе утро, Талос. Доброе. психолог доктор Коль предлагает ага. всем, кто страдает от нарушений сна, хронического стресса или депрессии, записаться к нему на прием в травм пункте. Хорошо. Короче, давай до свидания, я от вас убегаю, потому что мне тут делать нечего. Так, а у меня же появился нейромод. Так, терапевт, благодарю. Да-да, вот это надо мне. Вот это надо. Аптечек... О, до 150. Аптечка повышается. Кто это говорит? 1900, 1900. 1900. 2025. 2030. Что ты? Год. Иди нафиг. Мне это не интересно. Я думал, что за тысячу, тысячу. Нет пропуска. Блин. Нет пропуска, да? Прикольно. Куда мне идти? Афиг его знает. Алло. Фига, тут у вас место, вы чё? Это, видать, смотри, это для для нубов, а это для это вип. Я, пожалуй, побуду вип. Ну все, я тут, короче, буду. Тут у меня тут у меня есть туалетка, вот. Это все, что мне надо. Вот, все, давай. Ля ходит прям как по дому, бля. Пошла, пошла, пошла на лестницу, пошла, да? Да, на лестницу пошла. И пошла, и пошла. Как у себя дома. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по прои. странно звучит. Давай, удачи.